Здравствуйте, меня зовут Владислав Михалев. Я выражаю благодарность Насте Ясной, ее программе «Ясная жизнь». Мы работали над моим запросом по моей внутренней неуверенности в достижении цели. У меня эта проблема проявлялась как прокрастинация. Также мы прорабатывали блок на деньги, а проявлялось это в чрезмерной бережливости, граничащей с, со скупостью. Мы работали с частями подсознания, и я практически сразу почувствовал, что стало намного проще принимать решения и брать ответственность за свои поступки. Спасибо тебе, Настя, за твой труд. Я тебе очень благодарен.